будет новое видео по покраске, как мы будем убирать рыжики, будем убирать жучки, э, дыры в порогах. Сейчас я вам все покажу, сами все увидите. Это видео будет по восстановлению вот этой машины. Эта машина у нас идет не на продажу, это машина моего теста. Попросил убрать жуки, рыжики и придать хороший внешний вид автомобилю. Что у нас будет получаться, смотрите, сейчас я вам покажу, что до с этим автомобилем, что мы будем делать, что мы будем убирать. Вот на данный момент, что мы имеем. Здесь стояла мухобойка. так вот она все протерла здесь. Вот ржавчина. Здесь скольчики на капоте. По центру капота тоже сколы. Все будет делаться, убираться. Делаться будет эта сторона. Что у нас есть на данный момент? Дыры. Дыры. Будет делаться заднее крыло красится задний бампер будет делаться с проемом почему с проемом потому что здесь у нас тоже все подгнило это надо будет подзачистить все убрать и покрасить эту дверь мы снимать не будем здесь откроем дверь и так через валик просто покрасим но ну, а здесь осталась просто труха ну что, начинаем работу. Приятного просмотра. если наблюдать вот здесь был сделан переход до этого я переход буду делать где-то здесь вот здесь тоже нужно будет вышкурить почему потому что лак начал облазить вот красить мы будем я думаю вот по этот кантик чтобы не было видно вот по этот кантик прокляем и будет производиться окрас Как видите, я укрыл тряпкой капот, не капот, а непосредственно крылья пары, чтобы нечаянно не задеть машинку, когда буду шкурить. Шкурить я буду машинкой граффит, недорогая машинка, 120-й шкуркой. Сначала проходим ей, дальше берем вместо 40 -го. Теперь берем риску 240 и просто перебиваем риску 120 наждачной. Теперь сколы, которые у нас есть на капоте, мы проходим весь с наждачкой, просто подматовывается, будто можно. день вчера телефон уже посел снимать загнал машину на бревна уже немного убрал вот эту вот ржавчину которая была сквозная вырезал все сейчас все это буду зачищать делать теперь на бревнышке это намного удобнее будет вот приступаем к работе техническое отверстие будем заделывать отверстие стекловолокном примеряем стекловолокно отрезаем примерно по размеру первая латочка первая латочка у нас есть отрезаем вторую какую же Первую мы делаем. Ну, не мы делаем. Я делаю как я делаю. Может быть это правильно, может быть это неправильно, конечно. Но я делаю так. Я ее делаю немного меньше, чем следующая лапка. Сама получается полиэфирная смола. Размешиваем ее хорошо. отвертку надеваем перчаточки и сначала промазываем по контуру чем промазать надо Берем первую лапку, выцеливаем и лепим. Mm -hmm. Первая лапочка готова. Берем следующую лапку. Берем третью лапочку Ждем, пока подсохнет здесь, и здесь, чтобы лучше что еще липнет. Но уже броняха Итак, здесь порог мы получается уже отшкурили. Здесь порог у нас везде готов, здесь была ямка. Сейчас ее зашкурим сначала на машинке. Затем после машинки наберем брусок и бруском подравниваем. Порог почти готов. Сейчас нанес тоненький слой грунта. Сейчас жду, как он Грунт в баллоне. Раймер. Сейчас немножко грунт подмотовеет. Нанесу еще слой. Подожду и сверху уже буду наносить антигравий. Порог по эту линию будет в антиграве. Теперь можем наблюдать целый порог.